Вот это вот мой такой запрос. И ты хочешь с этого получать деньги? Да. Показывают, что сердце оберегает. Сердце оберегает. От чего? От внешних агрессоров. Нет, чемодан показывает. Вот это они говорит, в чемодане. Прекрасно вытаскиваете чемодан. Прям вытаскивай весь чемодан и, и ставь вот рядом, перед собой. Чемодан такой открылся. Угу. Там вылез какой-то... Кто? Типа черта, что ли. Демон. Демон. Здравствуй, демон. Нездороваюсь. Он не здоровается? Ну, ну, смотрит так. Не здороваюсь. Я. Не здороваешься? Ты? Хорошо, Демон, скажи, пожалуйста, это ты нам сейчас тут связь мешал наладить? Да. А почему? Почему тебе не хотелось, чтобы мы пообщались с Иваном? Говорит, не надо. Не надо, потому что ты знаешь, чем это может закончиться для тебя. Да, он боится. А чего ты боишься, демон? Что его нашли, что он сидел в чемодане, которое... Понятно. А Даже сколько ты сердце. энергии пьешь с него? когда отвлекаешь. Сколько ты забираешь его жизненной энергии? 90. Mm, понятно. Ну, это его семья, которая там с этим же чемодане вместе. Прекрасно. С ним. Давай, Гримон, доставай всю семью, приглашай сюда. Сейчас пообщаемся, со всеми познакомимся. Ну, он говорит, свет не нравится мне больше, тьма. Тебе больше тьма нравится? То есть ты не хотел бы в свет сходить посмотреть? Там совсем другая жизнь. Или ты хочешь жить в своем в темном мире? Попробовать можно.